ноябрь насыщен астрологическими событиями прежде всего марс двигается по знаку скорпиона ссылка на видео в закрепленном комментарии этот транзит создает фон месяца начинается коридор затмений 19 ноября и еще много чего интересного произойдет обо всем по порядку весь месяц формируется секстиль венеры и марса но реализация событий обусловленная этим аспектом будет в начале марта 2022 года в основном это тема личных взаимоотношений романтики творческих проектов могут быть перенесены с ноября на март даты поездок запланированные мероприятия торжества 1 ноября меркурий в трине с юпитером это гармоничный аспект который приносит хорошие возможности удачу и везение Улучшение происходят в любых делах, связанных с процессами восприятия, хранения информации, обучения и мышления, творческими проектами, а также высшего образования и зарубежья. Юридические вопросы, визиты в официальные органы с целью получения документов благополучно решаются. 2 ноября Меркурий в квадратуре с Плутоном. Напряженный день. Аспект символизирует противоборство этих планет можно пострадать от опрометчивых высказываний того, что должно быть скрыто. Возможно, конфликты, возникновение сложных жизненных ситуаций, но при этом раздраженный плутонианскими энергиями Меркурий, планета интеллекта и познания, способствует ускорению мыслительных процессов, делает реакции быстрыми, а речь убедительной и яркой. Плутон называют планетой трансформаций. И потому в этот день чаще, чем обычно, случаются резкие и большей частью негативные события, связанные с переездами, поездками, обучением, взаимоотношениями с родственниками. Постарайтесь удержаться от едких замечаний, не принимайте участие в спорах и перепалках с окружающими. Лучше использовать потенциал этого дня для глубоких размышлений, анализа сложившихся обстоятельств, требующих сделать трудный выбор. 4 ноября в 23.14 по киевскому времени новолуние в Скорпионе, которое способствует осознаниям, прояснению ситуаций, но это может сопровождаться сильными эмоциями и душевными страданиями.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 Если в это время появятся романтические отношения, с большей долей вероятности можно говорить о серьезности намерений партнеров по отношению друг к другу. Успех личных взаимоотношений в ноябре и вообще при транзите Венеры по Казероку состоит в их честности, искренности. Сделаю видео об этом транзите в первых числах ноября. Появится на моем YouTube-канале, посмотрите, пожалуйста. 6 ноября Меркурий в Скорпионе с 0.35 минут и сразу же строит гармоничный аспект с Венерой. Эти планеты имеют много общего. Обе отвечают за общение, заключение договоренностей и достижение компромиссов между сторонами. Хороший день для переговоров, посреднической деятельности. В большинстве случаев удается создавать баланс и равновесие в отношениях. Можно найти подход к другому человеку. Меркурий и Венера отвечают за творческие способности. Поэтому многие люди искусства обретут вдохновение, смогут создавать прекрасное, оригинально выражать свои мысли и со вкусом оформлять пространство вокруг себя. 10 ноября Меркурий и Марс соединяются в Скорпионе. Меркурий образует точный напряженный аспект с Сатурном. Формируется также квадратура Марс-Сатурн, 11 ноября точный аспект. В этот день, 10 ноября, интеллект и воля мощный тандем создают. 10 и 11 ноября все условия для преодоления трудностей и препятствий. и Если разумно подходить к любому вопросу, следовать закону и использовать прошлый опыт. Потребуется выработка мужества, смирения и уважения к представителям старшего поколения. В этом случае можно выйти на новый уровень удачи и процветания. Конечно, если человек неуравновешен, пытается переложить ответственность за свою жизнь на другого, то обстоятельства этих двух дней отбросят его назад, чтобы прошел те уроки, которые не были усвоены ранее. Марс в Скорпионе дает невероятную энергию, волю, предприимчивость, напористость и страстность. А Меркурий в Скорпионе не очень силен, поэтому многие люди могут не слышать мнения окружающих и делать все по-своему. Вибрации дня таковы, что любое малейшее разногласие может перерасти в бурный конфликт и выяснение отношений, особенно в профессиональной сфере, с вышестоящими по должности.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 Возникшие ранее препятствия или сложности при желании и приложении определенных усилий можно устранить. Многие творческие личности обретут вдохновение, смогут произвести благоприятное впечатление на массы людей. Те, кто занимается саморазвитием, духовным ростом, поймут свое предназначение. 13 ноября Меркурий в оппозиции с ретро-ураном.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 Объединяя свои влияния, эти небесные тела дают возможность проявиться независимому уму, оригинальности и изобретательности. Для других людей, более приземленных, не желающих развиваться и совершенствоваться, или меняться с учетом тенденций современного мира, день принесет неприятности есть вероятность болезненного разочарования при столкновении с новыми жизненными реалиями 15 ноября солнце и юпитер в напряженном аспекте однако квадратура образована добрыми небесными телами поэтому не принесет значимого ущерба в этот день солнце и юпитер дарят счастье удачу успех покровительство высших сил но поскольку аспект напряженный то проблемы также возможны и возникают из-за чрезмерного оптимизма запуска слишком масштабных проектов. Можно растратить все свои ресурсы в погоне за призрачным счастьем. Негативное влияние квадратуры между Юпитером и Солнцем проявляется в том, что люди стремятся похвастаться тем, чего пока не имеют, ведут себя легкомысленно и недооценивают опасность. В этот день усиливается авантюризм и любовь к приключениям, что может принести проблемы. Из-за неправильной оценки ситуации значительно увеличивается вероятность зайти в тупик. 16 ноября Солнце и Плутон в секстиле. Гармоничный аспект. Солнце и Плутон это два источника энергии. Это время кипучей деятельности. Можно одержать победу над неблагоприятными обстоятельствами. Солнце символизирует тепло, жизнерадостность и творческие силы. Энергия Плутона потенциальная, внутренняя. В течение дня формируются условия для проявления скрытых возможностей и внутреннего потенциала. Благоприятный день для материальных дел, разговоров с влиятельными людьми, решения финансовых вопросов.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 неправильным радикальным решением противостояние энергии планет условно злых стоящих друг напротив друга становится причиной конфликтов люди находятся в состоянии выбора и мы живем в таких сложных внешних условиях что практически каждый день возникает что-то новое и нужно правильно среагировать на это не ошибиться с выбором а это способствует напряжению, нервозности, переживаниям. Внешние препятствия усиливают недовольство людей. Появляется склонность к силовому решению вопросов. Сильные духом используют борьбу противоположностей для продвижения вперед, искоренения недостатков и самосовершенствования. На фоне борьбы с самим собой гарантированы взлеты и падения, отчаяние и радость победы. 18 ноября Меркурий в трине с ретро-нептуном. Хороший день для того, чтобы поговорить с детьми и сформировать у них понятие о высоких морально-нравственных качествах, которые помогают без проблем существовать в рамках социума. 19 ноября полнолуние, оно же частное лунное затмение в 28 градусе Тельца открывает коридор затмений который закончится полным солнечным затмением 4 декабря отдельное видео появится на моем канале в начале ноября не забудьте пожалуйста посмотреть 19 ноября венера в трине с ретро ураном это гармоничный аспект но в коридор затмений могут быть не очень приятные сюрпризы например если человек привык только брать то его ждет жестокое столкновение с реальностью источник блага может полностью исчерпать свои ресурсы люди долго и напряженно работающие наоборот могут извлечь финансовую выгоду получить шанс изменить свою жизнь к лучшему всем нужно понять что мы вошли в долгий период уронических энергий этому послужило соединение сатурна и юпитера в декабре 2020 года а это значит, что нужно принять, так как раньше уже никогда не будет. Рекомендую посмотреть видео, оно записано год назад, но актуально сейчас и будет еще полезно многие годы. Необходимо быстро адаптироваться к новым современным тенденциям. Осваивать интернет, новые профессии, социальные сети. Только так можно повысить качество своей жизни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 появляются учителя новые знакомые полезные книги вселенная открывает богатые жизненные возможности которые нужно разглядеть и не упустить но для этого желательно приложить интеллектуальные усилия люди легче идут на контакт 21 ноября открыты в общении но также увеличивается вероятность попасть под влияние не очень честного человека период коридора затмений бдительность снижается, но манипуляторы обретают особую силу. Если у вас чистые помыслы и вы хотите на кого-то повлиять, можете воздействовать с помощью слова. Хорошо планировать на этот день серьезные разговоры, обучающие мероприятия, решение вопросов с документами.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 Обстоятельства заставят многих поменять свои планы. С 28 ноября Нептун переходит в фазу стационарности на неделю. Венера в секстиле с Марсом. День иллюзий, но таких приятных, расслабляющих. Это воскресенье, и очень хорошо, так как для большинства это выходной. День совершенно не располагает к профессиональной деятельности и серьезным социальным, общественным делам. Многие воспринимают мир сквозь розовые очки это день романтики, творческих идей, гармонии, но все, что произойдет в это время, впоследствии будет пересмотрено и изменено. 29 ноября Марс в гармоничном аспекте со стационарным Нептуном. Тенденции предыдущего дня продолжаются. Солнце в соединении с Меркурием в Стрельце. В целом, благоприятный день. У многих людей появляются новые возможности. При этом не стоит забывать, что все еще коридор затмений. Поэтому старайтесь реально смотреть на вещи и предлагаемые перспективы. Это продуктивное время для творческих личностей, преподавателей, лекторов, общественных деятелей. Также для презентации, запуска рекламы день вполне подходящий. 30 ноября Меркурий в секстиле с Сатурном, а Венера в секстиле со стационарным Нептуном. Дает возможность реализоваться вашему интеллектуальному, творческому и организаторскому потенциалу. В этот день можно решить множество практических задач. Знания усваиваются быстрее. Успешно решаются вопросы, связанные с документами, сертификацией, допусками, Разрешительными бумагами успех в работе и учебе возможен, если вы никуда не торопитесь и все раскладываете по полочкам. Необходимо анализировать факты и систематизировать материал, и тогда день будет очень продуктивным. Также 30 ноября формируется секстиль Солнца с Сатурном. Точный аспект 1 декабря. Но об этом в прогнозе на декабрь 2021 года.